Банде Гурупада Дондам Бхакта Биндо Саманнитам Си Чайтана Прафун Банде Нитаха Нандо Саходитам Сри Нандо Нандо Ванша калпатурвасхи кипас индве вачу. Патитананг павани бхавишнови бью. Наму грин. Shnavakti Pade Devi Satu Batwe Moona Narayanana Maskita Noronchaiva Naratam, Deving Saraswati Vasam Tatoja Yomudira, Shankirtanekishno Katu Pudeshi, Gauriya Вакти прамадакш jagodvaron дхейям сада pari bhagnam saranyam bhitaatyham puno bande Биспуриджи так и мепикопаваду Швадерша. Пурнана, рага, раса, рага, рага, рага, рага, рага, рага, рага, Суиада Дхайтавада Харасива Садихи, Гоура Бхаттабинда, Хари Хари Хари Хари Аянуламмитта Буджава Канака Бадату, Шанкетануика Питару Камалахитакша, Вишамбару, Диджавару, Джагудхар, Кришна, Кришна, Кришна, Хари, Хари. Hare rāma, Hare rāma, rāma rāma, Hare Hare Nama පವನರಪೇನಸದನರನం గంగತರంగరಮणಿಯ ಜట කಲಪం గರಿನಿರಂతರಭಿವಶి ತವಾಮಭಾಗం ನರಯುನು ಪ್ರಯಮನంగಮದ Ваги саджушо бадане, лакшмиер жас чавакшаси, жас аасте хиде Хари Кришна Рама Рама Рама Рама Рама Рама Рама Чидданте сарва шангсайя гости бхакти Сисела-бхакти-сидханта-сарасвати Госвами такой Прабхупат Парамахамса Джагадгуру сказал Те, кто совершает кришна Баджан в особенности те, кто приняли отречённый образ жизни. Должны понимать, каковы будут результаты наслаждений, которые вы позволяете себе сегодня. Нужно смотреть в будущее, понимая, каковы будут результаты пропада Парамахамса махамсаджакаткуру сказал что саду должен понимать результат наслаждения которое он позволяет себе сегодня и действительно саду очень ясно видит все Он никак слепой человек, который наслаждается, не, подр... не понимая, что ждет его за это. Как правило, за, страдань... за наслаждением следует страдания. Так вот, мы также должны понимать, что ждет нас за наше наслаждение. Сама осознавшая себя душа, стремятся оказать должное руководство обусловленным дживам. Но обусловленная душа имеет право выбора, она сама властна решать, слушаться ей саду или нет. Прабхупат говорил, что те, кто приняли прибежище Гаудия Мадхав, в подлинном смысле слова, никогда не будут уничтожены, иметь в виду, что никогда не сойдут с пути Бхакти. Но вопрос в том, приняли ли мы прибежище Гаудиамадха? Гаудиамадха означает Радхарани и наша Гуру Варга. Однажды Прабхупада шел Near по улице Pricas, Kаль... oh, no. в Калькуте. Oh. You know? <звук> Он шел по Pobad тротуару. За ним следовали преданные. И тут внезапно перед ними упала, обрушилась веранда у старого здания. Это здание было очень ветхим, и прямо перед Прабхопадой оно обрушилось всего в двух шагах от Прабхупада. Еще одну секунду. И крыша упала прямо на преданных, на Прабхупаду. И Прабхупада остановился, чтобы извлечь мудрость из этого. Посмотрите, те, кто приняли прибежище Гаудиамадха, защищены. Они спасутся. Они под защитой. Никто и ничто не сможет убить их. Но те, кто покушается на Гаудия хотят разрушить Гаудия они могут пытаться изо всех сил, но у них ничего не выйдет. Таково заключение Прабхопады. Те, кто приняли прибежище Гаудия никогда не, не будут убиты, не будут разрушены. Они выживут по милости Прабхопады, по милости Радхарани и Гуру Варги. Как каждый знает, у обусловленной души превалирует ложное эго, потому что она находится в обусловленном состоянии. Даже полубоги, которые живут на раских планетах, находятся под влиянием своего ложного эго. Если вы думаете, что полубоги очень возвышены, и они могут контролировать себя, то не совсем так. Конечно, мы уважаем их, они наделены особыми полномочиями, и силами, тем не менее, их положение не так уж и хорошо. Они, они не лишены анардх, да, они благосклонны к Бхагавану. Тем не менее, даже они порой бросают вызов Бхагавану. Время от времени Индра и другие полубоги соперничают, сражаются с Бхагаваном. Они могущественны лишь потому, что сам Бхагаван наделил их силой. У них, конечно же, есть особые возможности, им не нужно страдать из-за того, чего страдаем мы. У них нет ни болезней, болезней тела, ни, ни старости, они даже не потеют. Им присущи 18 видов ситх, тем не менее, их жизнь не так уж хороша. Потому что из-за тех преимуществ, которыми они обладают, они забывают о своем о том, что их ждет в будущем. Они теряют голову и не думают, что их может ждать. Они думают, мы наслаждаемся здесь, в раю. Любого любые вида наслаждения доступны здесь. И думают, что так будет вечно. Они не задумываются о будущем что их ждет в будущем. Именно поэтому они не могут сконцентрироваться на Харибаджане. Но в человеческом теле есть все возможности, при условии, что мы осознаем это. Мы можем осознать это лишь при помощи саду. А знания мы можем получить через шастры. Атма -татва очень сокровенно. Можно много знания получить. Тем не менее, если я вас спрошу, вы что-то знаете о атма -татве, Вряд ли вы что-то скажете. Кто может э, дать вам это знание от э, если даже и есть те кто могут э, наделить вас знанием об этом едва ли найдется достойный ученик достойный слушатель Крайне редок тот, кто может говорить, исходя из собственных осознаний, о атмататве, Но еще более редок тот, кто достоин принять это, тот, кто может воспринять это знание. Таким образом, у нас нет никакой уверенности, в том, что полубоги на райских планетах обладают полным знанием о Атма, Атмататве. Конечно же, Шанкар Бхагаван, несомненно, обладает этим знанием, потому что он один из двадыши Махаджан. Я не говорю о двадыши Махаджанах, о двенадцати самоосознавших себя душах, Шанкар, Ма, Нарада Прохлада, Бали и так далее. <говор> Это имена двенадцати Durvad 12 махаджан. Только они, по милости Бхагавана, обладают полным пониманием, что есть атма -татва. Но о других полубогах, полубогах мы не можем с уверенностью заключить, что они действительно обрели это знание. Сам Йомараджа Махарадж заключает в шастрах, что 12 махаджан обладают этим знанием. Они обладают настолько сокровенной татвой знанием сокровенной татой, что ее не, могут, не может познать ни один обычный человек. И обычный полубог или ганхару. Так сказано в шастрах. Нет никакой уверенности, что они действительно обладают этим знанием. Тем не менее, они, у них есть все возможности для наслаждений. Они могут путешествовать куда хотят, когда хотят. Могут принять тонкую форму или прибегнуть к помощи колесницы, небесной колесницы. Но у нас таких возможностей нет, и это хорошо, потому что эти возможности ослепляют. Если бы у вас было миллионы денег, миллионы долларов, вы забыли бы о гуру Вашнавах. Один так называемый преданный спросил меня, Махарадж, Лакшми Деви ⁇ богиня богатств. Так почему же она ездит на сове. Она же такая богатая, могла бы позволить себе какую-нибудь роскошную колесницу, почему она летает на сове. Я ответил, потому что те, кто живут в роскоши, слепнут и сова, днем она ничего не видит, она слепа, но ночью она очень хорошо все видит, в то время как другие живые существа не видят. Именно поэтому тем самым Лакшми Деви учит нас, что если вы обретаете богатство, вы автоматически становитесь слепыми, как сова. Поэтому нет смысла просить ни о деньгах, ни о славе, ни о положении в обществе. Очень хорошо вести образ жизни попрошайки, нищего. Если кто-то дает что-то, хочет что-то пожертвовать, мы должны принять это для служения, чтобы задействовать служение. Прокупат учил нас этому, что, что любые деньги, которые бы не приходили к нам, мы должны задействовать в, для, для настоящей проповеди Шри Читания Мадха читания вани все деньги как раз предназначены для этого наши, наши деньги предназначены для проповеди не для наслаждений не для того чтобы откладывать их в банк <звы> Так мы знаем, those, что Шукадева с вами строго why? говорит, почему самоосознавшие you know? себя души будут искать помощи у богатых людей. Зачем? Неужели Бхагаван не может дать то, что необходимо? Он что слеп? Он что не знает, что мне нужно? Зачем идти к богатым и просить у них деньги? Они слепы из-за своих богатств. Они могут оскорблять и гуру, и вайшнавов. Так зачем же обращаться к ним, молить их о помощи? Ведь если это действительно необходимо, Бхагаван пошлет. Я рассказывал вам свой собственный пример, как я жил на сурья и я знаю это на собственном опыте. Там был старый разрушенный храм. Я совершал там баджан, но я сидел в очень людненном месте, можно было обескать весь храм, вы бы меня не нашли. Радхарани сама ходила поклоняться в то место, преданные говорили мне, что-нибудь нужно как сделать, чтобы, чтобы восстановить этот храм. И я написал статью с прославлением о этом храме. Я захотела распечатать и напечатать эту статью на разных языках и распространить среди преданных. И по определенным обстоятельствам я был вынужден уйти оттуда. Я думаю, что это пошло, это было устроено ради моего блага. Что я хотел? Я не хотел захватить это место. Я хотел получить осознание о том месте, где я совершал баджан. Я просто собирал пожертвования и скромно жил, сам готовил себе. Но из всего этого я извлек, извлек осознание, и это мое главное богатство, которое я получил там. Но предные стали говорить, что якобы я хочу властвовать, владеть этим местом, и я Поэтому покинула его. Тем не менее, причина, по которой я там был, была исполнена. Я получил то, чего я хотел. Я получил сознание. Один богатый человек построил там огромный новый храм. Я уже покинула это место, когда он построил. Он потратил огромную сумму. Денег. Богатый человек был в коста потратил 60 лакхов, чтобы построить храм. Только потому, что я написал эту статью, он ее прочел. Также на, на, на, в Нандограме есть храм Павана-Бихари. Там жил сам с Госвами, я тоже какое-то время провел там. И на самом деле они... То есть храм и Бажат Кутир Санатана Госвами были рядом. И Павана Бихари Мандир был очень-очень старый. Павана Бихари, это был преданный, который был очень стар. Храм был ветхий и прабу... То есть предный, этот преданный попросил меня помочь построить храм. И у меня не было ни денег ничего. Даже когда мне просто жертвовали деньги, я говорил, пожалуйста, напрямую, давайте в издательство деньги. И так или иначе, нашел, нашлись те, кто построил этот храм, 30-40 тысяч, тысяч лакхов потратили. Итак, невозможно совершать баджан руководствуясь сложным магом. Ямраджи Махарадж – великий преданный Господа, его великий спутник. Он же пришел позднее, как Видурья Махарадж, это одна и та же Личность. А Ямраджи Махарадж исполняет, просто исполняет. Наказание Господа. Наказ Господа. Ямарадж Махарадж был очень бдителен относительно Атмататвы. Он не собирался предоставлять это знание каждому. Один из его... Один... Однажды Начикетн... Махарадж захотел устроить ягию, а после яги пожертвовать коровы. Но жертвовал он коров, которые не давали молоко. Они уже были стары. Точнее, это отец, отец проводил ягию, и отец распространял, Дарив старых коров. А сыну было стыдно за его поступок. Он не годовал, зачем отец это делает. И сын на спросил отца, ты жертвуешь Браманом и Вашнавам старых коров, но кому ты меня отдашь? Кому ты пожертвуешь меня? Отец ничего не ответил. Мальчик спрашивал вновь и вновь. А то, отец не отвечал, а потом он разгневался и сказал, я тебе Ямараджу отдам, Богу смерти. Значит, это не испугался, он обрадовался, хорошо, тогда я пойду к Ямараджу. И он отправился на Ямалоку, Ямалай находится где-то на южно-западном направлении Ямарадж Махарадж. И Мачикетан отец сказал ему, что я уже пожертвовал, я Ямараджу, иди к нему. И он отправился. В конце концов, он достиг. Его места, дворца Ямараджа, но в, в тот момент его не было дома. Он куда-то отлучился на несколько дней. Прошло три дня, и все это время Начикетан постился. Но существует в ведической культуре правило, если к вам приходит, приходит гость, вы не должны оскорбить его, вы должны предложить ему сесть, должны накормить их, предложить просад. Если у вас ничего нет, вы как минимум должны предложить воду и вежливо разговаривать с гостем. Но Ямраджа Махараджа не было, и никто... Никто не принял на Чикетна, никто не позаботился о нем. После того, как Ямарадж спустя три дня вернулся, он спросил, ты, когда ты пришел? Три дня назад. Три дня ты провел здесь. Ты, ты ничего не вкушал? Ничего не пил? Мальчик сказал, никто не предложил мне. Я Махарадж был очень озадачен, О, я совершил огромную, огромное оскорбление, огромную ошибку, поэтому я хочу даровать тебе три благословения. Проси, что хочешь. Для того, чтобы избавиться от оскорбления, которое я тебе нанес. И Начакетан на стал говорить, я хочу узнать, что есть таинство огня. природу огня. Весь мир находится под управлением огня. Даже полубоги находятся под управлением огня. Если у них нет огня, они постятся. Когда проводит ягио, огонь принимает все пожертвования и передает нарайские планеты полубогам. Поэтому я, я хочу узнать Таинство Огня. Ямурадж Махараш you. удивился, зачем и тебе это? Ты Х хочешь ты? денег, я тебе столько, столько богатств дам. Дам славу, все будут знать о тебе. Нет, отказался мальчик. Но я могу дать тебе все, что ты пожелаешь. Страны, королевства. Нет, мне ничего не надо. «Просто расскажи мне сокровенное знание о Татве. Тогда Ямарадж Махарадж рассказал. Он сказал, «Огни контролируют все. Не будет огня — всему конец. Даже внутри тебя присутствует огонь. Без этого огня ты не сможешь ничего переваривать, переваривать пищу. Об этом говорится в Бхагавадхите. Если огонь потухнет в вашем организме, вы не сможете жить. Второе благословение. Что, что ты хочешь? Во-вторых, -во я хочу познать таинства науки о атме, что происходит с человеком после того, как он умирает. Нет, нет, нет, это слишком, слишком сокровенное знание. Но если ты не расскажешь мне, кто, кто расскажет? Только Татва Вид, только сама осознавшая себя душа может мне рассказать. Нет, нет, отказывался Ямарадж. Но мальчик настаивал, я хочу познать таинство атмы. Куда отправляется Атма после смерти человека? Но ты же маленький мальчик, зачем тебе это знать? Давай лучше я тебе дам что-то. Что-то посерьезнее. Нет, отказывался мальчик, он уже Ямараш уже стал раздражаться, выходить из себя. Но ведь он пообещал мальчику, что исполнит три его желания, поэтому он обязан был это сделать, иначе он все узнает о том, что он не следует своим обещаниям. Хорошо, я расскажу тебе, только никому не говори. Сколько сейчас в мире кроров людей, сколько миллионов людей в мире. И никто из них не знает, о атме, о том, куда она отправляется после смерти тела. Поэтому знание о душе очень сокровенно. Только тот знает, только тот получает это знание кого принимает параматма. Ведь атма и параматма находятся вместе. Просто рассказывая лекции о Атмататве, невозможно получить, донести до слушателей осознание или самому осознать. Только лишь если Атма Татва примет меня. Я познаю эту истину. Как утром я рассказывал, что в Веданте сказано совсем немного о Атма -татве. Там не говорится, не дается ясного описания. Там лишь говорится, что Атма э, — э, это частица света, качественно. Ее, возможно, можно сравнить с, с, с, со светом. То есть на самом деле Атма не свет, она как свет, она выглядит как частица света. Как, но Атма Чин Мой, она — частица Чит, она настолько крошечна, что никакой ученый при ни, помощи ни, ни с какими микроскопами не сможет ее разглядеть. Она настолько маленькая и настолько таинственная, что никто о ней ничего не знает. В Гити в Панишадах также говорит, что Атма имеет размер кончика волоса, который поделен на сотню частей. А точнее, этот кончик волоса, который сложно рассмотреть, то есть его нужно поделить на сто частей, а ту самую одну часть, определенно на сто, еще раз поделить на сто частей. Таков размер души. Такова атма. Утром я рассказывала, что если атма выходит Возможно, од одновременно из э, тел двух родственников, допустим, мы же и жены, когда она выходит, уже не разобрать, кто есть мужа, кто жена, кто, кто из них, чья душа, где чья душа. Как в случае с Шишупалой. Кришна из-за оскорблений Шишупалы срубил ему голову. Он сказал, что до 108 его оскорблений я еще подожду, но когда, но после этого я прикончу его. Кришна терпел, то есть до, того, до этого момента он терпел с полным смирением, но в конце концов он снес ему голову чакрой, Шишапала умер, оставил тело, точнее и все наблюдали, как душа Шишупала вышла из тела, и. То есть Муни не Ириша могли видеть все. И они наблюдали, как, как душа Шишупала, подобно лан, подобно огоньку, вышла из тела и слилась с лотосными стопами Кришны. И может возникнуть вопрос, почему они видели, а мы не можем видеть? Ведь в Боготам сказано, что атму увидеть можно. Мунириши видят ее, но мы этого не можем, потому что наше видение нечисто, оно не очищено. Поэтому мы не можем наблюдать, как и куда отправляется атма. Как искра, огонька, огня. То есть душу можно сравнить know, и, с искрой огня. So be, no Или частицами света, частицами солнечного света. Когда мы говорим о трансцендентном мире, когда мы говорим о Бхагаване, о Галоке или Вайконхе, о Атмататве, мы можем лишь предполагать, говорить приблизительно. Точно у нас заключить не получится. То есть мы можем сравнить. То есть вот это явление подобно э, вот этому материальному явлению. Но это не значит, что в точности это оно и есть. Обусловленные души не, могут, не имеют представления о том, как все в трансцендентном мире, соответственно, поэтому Шукадевга с вами, Весадевга с вами, Шанкар Бхагаван приводит нам примеры, чтобы мы смогли понять. Таким образом, в Виданта Сутре сказано, что душа подобна частице света. Тело Кришны, Гопи, Радхарани состоит из одной лишь атмы. Постарайтесь понять это. В нашем случае атма входит в наше тело, и благодаря им мы можем... Мы живы, то есть имеется в виду, мы осуществ можем осуществлять любую деятельность, но там в трансцендентной обители все состоит из атмы. Все их тело состоит из атмы. То есть Кришна не его тело не состоит из плоти крови, как наше. Нет, все его флейта, его одежды, его тело, все это чин мой, все это трансцендентно. Таково определение чинмой. Не, то есть не, не так-то просто его не так просто услышать и вынести какое-то заключение, понять. Нет, для этого необходимо осознание. Так, Ямараджа Махарадж рассказал мальчику дживататтву, Атмататву и попросил никому не говорить о ней. Атма выходит из тела и в соответствии с плодами кармы отправляется в то или иное место. На самом деле мы не можем видеть, но атма повсюду. Атма присутствует во всем живом, что есть в этом мире в воде, атма, атмы, в воздухе атма. Мы, когда мы едим, мы поглощаем вместе с, вместе с пищей атмы, а потом мы, у человека рождается ребенок. То есть через еду атма попадает в тело женщины, На самом деле не одна лишь атма входит в тело. Бесчисленное количество атм постоянно входит в наше те тело. Но одна из этих атм зарождается в ребенка. По желанию Бхагавана, ей выпадает удача родиться как человек. Она рождается, а потом умирает. То есть, атмы повсюду. И в этом таинство, в этом загадка. Как, когда атмы входят в наше тело. Все, как иметь в виду, куда отправится атма после смерти тела. Все зависит от кармы, от того, что мы делаем. Во Вриндаване трансцендентно все. Деревья, все, и также в Новодвипе все трансцендентно, но мы видим лишь материю, мы видим все материальное. Потому что наши глаза не могут воспринимать трансцендентное. Такова атмататва. И вопрос атмататвы в парикраме очень важен, если вы.. Не понимаете знания от Матхатве, вы не сможете получить даршин Вриндавана, настоящий Даршан. Сейчас мы отправимся в Матхуру, и после того, как мы посетим святые места Матхуры, мы сможем начать парикраму. В Матхуре очень много мест, которые необходимо посетить. Мы поговорим о самых главных. Один из них — Бутешвар Махадев. Это то место, которое не, необходимо посетить, поклониться его лотосным стопам. Там находится Бутешвар и его шакти, и его жена. Если вы можете, у вас есть сила, вы можете спуститься вниз и там получить Даршан деви мы просим прощения у Бутешвара Махадева. Просим его, я хочу совершить парикраму. Пожалуйста, позволь мне сделать это. Ты единственный управляющий дхамой. Если Бутешвар, вам вы не попросите разрешения у Бутешвара, вы будете наказаны. Потому что Бутешвар отвечает за Дхаму Бхагавана. Именно поэтому первым делом необходимо пойти к нему. Предложить ему воды. Говорится, что если даже каплю воды вы предложите Бутешвар Махадеву, он уже будет доволен. Он Вайшнав, поэтому что бы вы ему не дали, он счастлив. Можете предложить листья было Белла, было Также нельзя обходить, делать полную парикраму вокруг Бутешар Махадева. Если вы полностью обходите, вы совершаете аппаратку, потому что когда вы возливаете воду, она спускается по определенному каналу. Если вы переступаете через него, вы совершаете аппаратху, поэтому необходимо совершать парикраму наполовину, то есть сперва обойти одну половину, а потом следующую половину, четыре раза. А затем вы можете начать парикраму. Я бы хотел рассказать о важных местах, которые находятся в самом Адхоре. Прежде всего, место рождения Кришны. Кришна был рожден в тюрьме Камсы в четырехруковой форме, а затем он превратился в маленького мальчика. Васудепджи и Деваке были сосланы Камсой в темницу, в тюрьму. И именно там родился Кришна. По сей день это место находится в Матхоре, но правительство и другие люди Утверждает, что место рождения Кришны в другом месте. Все находятся под влением майя, в иллюзии. Тысячи тысячи людей приходят, чтобы получить даршан, якобы место рождения Кришны, но на самом деле оно таковым не является. Правительство поддерживает храм, а настоящее место рождения мало кто знает. Так устроила Майя. В читании Чиритамрите сказано, что подлинное место рождения Кришны находится около храма Адикешава. Когда Махапрабху был в Мадхоре, он получил даршан Адикешава, божества с два параюги. И совсем рядом с этим местом находится место рождения Кришны. Никто не знает, но мы пойдем в это место. То есть никто не знает, что это место рождения. Тем не менее мы, мы знаем. Затем you know, you know, вы увидите большое озеро, lake. большую кунду. Она называется Путаракунда. Девакима Дева -кима принимала омовение после того, как принимала там омовение после того, как родила Кришну. Таким образом, мы должны поклониться месту рождения Кришны, затем поклониться Утаракунде. Очень большое, большое озеро, большая кунда. Затем необходимо получить Даршан Ади Кешава, это очень важное божество. его установил баджра Не только Махапрабху, но и Маддавен получали его даршан. Потому что, не получив даршан этого божества, вся парикрама бесполезна. Храм замечательный, там осуществляется служение. Сам Махапрабху посещал этот храм. Именно там он встретился с Шаунари Браманом. Махапрабху пел и танцевал. Этот преданный увидел его и присоединился, также начал петь и танцевать. Он очень удивился, когда увидел Махапрабху, пораженный подошел к нему и спросил. Махапрабху сам спросил у этого предного, «Ты знаешь Мадвендра Пурипада?» «Да, это мой гуру». «Правда?» – удивился Махапрабху и припалкивал стопам. «Ты, значит, также мой гуру. Если ты получил посвящение у Мадвендра Пурипада, ты мой гуру Сануля Браман сказал, мадвендра Пурипад – великий спутник Господа». Он приходил сюда, и здесь я встретился с ним получил посвящение от него. И по своей беспричинной милости он даже принял просад в моем доме. Правда, я, я тоже хотел бы принять просад в твоем доме. Как это возможно? Ведь все будут критиковать тебя за то, что ты принимал просад в доме низкокасного человека. Мне это совершенно не важно, потому что моя гуру -варга делала это. Мой парам-гуру-дев – Принял просад в твоем доме, соответственно, и я могу это сделать. С того момента, Санулия Браман не хотел больше расставаться с Махапрабхом. Он все время хотел находиться подле него. Он также совершал парикраму Махапрабу, с Махапрабу. И присоединился еще один преданный и другие, и другие преданные. Кришна Дас Браджаваси. So, в Мадхоре проходил большой праздник, который устроил Камса. И именно туда пригласили Кришну и Баларама. Проводилось Данур Ядья, то есть состязание с сражались, с соревновались, кто сможет э, сломать лук. Бо в борьбе соревновались, состязались. То есть это все происходило там, тем не менее сейчас на том месте застроен город, и сложно разобрать, где это в действительности было. Сохранилась лишь одна небольшая область, где Камса сидел на своем троне, а люди... То есть, место около Кеша в не совсем близко, но в той стороне, где сидел сам Камса, трон был его там. Там же находится четыре божества Махадева. Вы можете получить их даршаны. Помимо всего, там есть очень старинный храм по имени Двара Кадеш. Двара -кадеш, храм Двара -кадеша. Сейчас его поддерживает правительство. Там находится божество, точно как Двара -кадеш, Двара -кадеш, очень очень богатое украшение, внутри золотом и серебром. Тысячи людей приходят, чтобы получить даршин этого божества. Очень замечательный храм, очень привлекательный. Затем следующее место для посещения Барах... храм Варахадева. Белый и черный варахадевы. Белого варахадева установили в... То есть их сложно найти, там узкие улочки, С сложно обнаружить их, тем не менее божество там. Там поклоняется белому варахадеву и черному варахадеву. Черный варахадев явился, когда хираньякша бросил вызов Господу, а белый явился гораздо раньше. Он явился именно тогда, когда состоялась, когда состоялась битва. Сказано, что Варахадев явился. Убил Хиранекшу и освободил землю. Но в действительности было два явления Варахадева. Но в Йосаде, Госвами Шукаде, Госвами сократили до одного раза. Описали один раз. Итак, даршан нужно получить обоих варахадевов. Черный варахадев пришел в Матхору со Шри-Ланки. Брат Р... Шатрувна, брат Рама Чандра, принес это божество. Затем нужно получить даршан Дирга Вишну. Когда состоялась битва Кришны с Чандрам и муштиком, Баларам сражался с Муштиком, а Чанара с Кришной. А царь Камса наблюдал за этой игрой. Но в действительности это не было игрой. Камса хотел убить при помощи этих демонов, маленьких мальчиков Кришну и Балараму. Хотел сделать это публично. но so, так, чтобы все думали, что это всего-навсего игра. Затем so, Мустик, когда Чанара и мужтик были убиты, один Кришна, другая Баларама, Камса очень разнервничался. Он даже не мог представить, что, два, что маленькие мальчики могут убить таких могущественных демонов, таких могущественных бойцов. Около входа стоял слон, который тоже предназначался для того, чтобы убить Кришну. Тем не менее, даже его победил Кришна. Он раскрутил его и забросил далеко. Он выдрал зубы Кувалайапиды, то есть вот этого слона, он выдрал его зубы, клыки, Бивни. Когда Кришна и Баларам зашли на ринг, один, один клык выдрал Баларам, дру, другой Кришна. Когда Камса увидел это, он понял, что конец Настал кувала Япиде, этому слону. Камса был поражен. Они уже убили Чанара Муштику, затем они убили слона куала Япиду. А потом Кришна взобрался, а, запрыгнул на трон Камса и схватил его за волосы. Но об этом я расскажу уже завтра. Итак, шлока, с которой сегодня начал, очень важна.